уважаемые подписчики гости моего канала и сегодня я хотел обратиться к тем кто хотел бы начать играть в покер зарабатывать этим деньги я думаю это наверно самый главный такой показатель игры но что я заметил значит выпуская свои видео я заметил что в принципе у части регистрация в покере я не знаю благодаря моим видео или люди сами захотели играть но что хочу сказать что немногие немногие из тех игроков которые зарегистрированы показывают что-то в игре я зашел на сайт посмотрел статистику зарегистрированных игроков и именно 22 человека только в этом году зарегистрировать благодаря э, той ссылке которую я указывал под видео но всего лишь там один или два игрока что-то из себя вроде как э, представляют я не буду говорить э, ники этих игроков то есть это э, не суть данного видео но что я хочу сказать э, покер это в первую очередь игра мыслящих людей интеллектуальная игра и здесь просто так вам деньги никто не отдаст здесь надо именно учиться здесь надо развиваться здесь надо практиковаться и просто так что если вы зашли хотите месяц поиграть и вам так показалось что вы будете зарабатывать но на 90 процентов я скажу что нет изначально нужно освоить азы методики покера почитать попробовать сыграть на условные деньги понять комбинации и так далее у меня опыт я не хочу там хвастать чем-то у меня опыт большой у меня опыт около 10 лет поэтому глядя мои видео или вы например посмотрели видео каких-нибудь профессиональных игроков которые еще лучше играют там по телевизору и вам захотелось играть позже. но опять же говорю это годы учебы практики а, годы когда вас переезжают когда вас не знаю убивают за этим столом в кавычках забирают ваши деньги вы все это терпите это психология и потом только у вас будут начинаться появляться результаты с учетом того что вы тренируетесь обучаетесь и стараетесь играть в покер поэтому друзья если вы просто так вы хотели поиграть в покер, это минус вашим деньгам. Эти деньги заберем я и те профессионалы. Поэтому, если вы хотите играть в покер, то вам нужно учиться. Или просто смотрите видео. Но это мой совет. Поэтому, спасибо всем за внимание. А, такое вот обращение решил я вам сделать, что везде нужно учиться, как в школе поэтому удачи вам ходите играйте хотите хотите нет но я вроде все вам сказал удачи за столом увидимся в следующем видео